Люди говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Зачем эти анализы, осмотры? И я так говорю. А теперь сплю. Не проспи диспансеризацию. Подробности на профилактика.ру